Привет. В этом видео мы поговорим об одном из самых эффективных способов восстановления свинцово кислотного аккумулятора путем смены его полярности пластин. За год экспериментов с данным типом аккумуляторов мы разработали целый комплекс, направленный на улучшение его характеристик. Ну самое простое и в первую очередь необходимое – это классическая добавка воды, то есть восстановление уровня электролита второе это десульфатация и третье это смена полярности, ну или по-другому переполюсовка что это такое и зачем это делается? существует такое понятие как ресурс аккумулятора старение аккумулятора неизбежно ну и конечно по истечению определенного времени примерно 5-7 лет аккумулятор почти полностью теряет свою емкость и уже не пригоден для его использования. Как же победить старение свинцово-кислотного аккумулятора? Ну или иначе говоря, как восстановить его емкость после долгого использования? нами были проведены уже три удачных эксперимента. Было восстановлено таким образом три аккумулятора, которые средняя продолжительность жизни которых составляла примерно 5-7 лет. Емкость этих аккумуляторов тестировалась обычной галогеновой автомобильной лампочкой. Ни на одном аккумуляторе эта лампочка больше трех часов не проработала. То есть тест проходил до полного затухания лампочки. Как же подарить вторую жизнь аккумулятору при помощи данной процедуры? Так, перед вами вот такой вот фонарик самодельный на базе свинцово-кислотного аккумулятора. Вот взяты бушные пластины, так же как в примере наш, с нашим самодельным аккумулятором. и формовались в электролизере, вследствие чего мы получали положительные пластины из диоксида свинца и отрицательные. Вот, положительные пластины подвержены сильному износу в процессе электролиза. Так как самое обильное газовыделение происходит именно на плюсовых пластинах. Минусовые, как вы видите, вот, то да, из старого аккумулятора пластины они совершенно целые. В них, как правило, в три раза меньше происходит газовыделение водорода, который в принципе активную массу не так сильно вымывает, как Выделяешься кислород положительную пластину вот те самые сепараторы из салфеток полимер волокна про которые так часто зрители задают вопросы вот и кислота не разъедает вот наши плюсовые пластины и вот посмотрите как изнашивается решетка и активная масса при выделении кислорода вот если взять и отделить ее и вот положительные как изнашиваются эти пластиды из диоксида свинца вот. разрушается решетка у нас как видите я не прилагаю особых усилий и ломаю эту пластину вот так вымывается диоксид свинца из решетки. Ну и сама решетка, видите, полностью крошится и ломается. Без особых усилий при помощи пинцеты. Вот. Вот мы ее, не напрягаясь, ее полностью разрушили. Что не скажешь, конечно, о минусовых пластинах. Вот их очень сложно сломать. Вот и активная масса довольно нормально у них сидит. И уже так просто они не ломаются, как пластины из диоксида. Вот это положительные пластины есть следствие ресурса нашего аккумулятора. Ну, когда наш после многих после долгого времени эксплуатации положительные пластины вот, превращаются вот в такой вот хлам Но как вы видите, я принудительно ее сломал. Все равно какие-то остатки остатки решетки, ну то есть какой-то дряхлый скелет у нас остается. По-другому говоря, вот именно до такого состояния она не доводится. Что-то на ней еще остается. Ну и хоть немного, хоть как-то аккумулятор у нас работает. Меняя полярность аккумулятора, мы попросту говоря, так как емкость у нас напрямую зависит от диоксида, то есть от положительных пластин, мы используем вот эти целые пластины, так как мы в предыдущих видео создавали, Аккумуляторы из этих отрицательных пластин вот они, они лежат. Вот. Меняя полярность, мы создаем из этих отрицательных пластин положительные. Вот. А все, что осталось у нас на положительных пластинах, является, будет являться только съемом. То есть мы будем принимать ток от диоксида, от свежих пластин, остатками бывших положительных пластин. Да, мы, конечно, проиграем в токе, ну или, по-другому говоря, в мощности. Но этого остатков активной массы положительных пластин, бывших, будет достаточно, чтобы заводить двигатель автомобиля ну, то есть крутить стартер в чем мы выигрываем мы выигрываем в емкости как правило в классическом аккумуляторе используется в одной ячейке классическая составляющая из трех пластин ну то есть в одной ячейке может быть и 9 пластин но суть в том что Каждая плюсовая пластина с краев закрывается двумя отрицательными для снятия максимального тока с положительной пластины. Мы же делаем наоборот и настраиваем аккумулятор на, на работу, настраиваем аккумулятор именно на емкость. То есть мы теряем в два раза теряем токоотдачу, но при этом увеличиваем в два раза емкость. И если у нас лампочка автомобильная от аккумулятора горела 3 часа, то после при помощи такой процедуры она у нас уже будет гореть порядком 7 часов. Вот так я подготовил наш электролизер и пластины, которые использовались в предыдущем видео. Вот это была отрицательная пластина. Как вы видите, вот на поверхности решеток и в активной массе поверхность, защищенная поверхность решетки и активная масса постепенно начинает покрываться вот таким коричневым цветом. Это и есть наш диоксид свинца, от которого зависит емкость нашего аккумулятора. И в процессе электролиза от решетки, так как сопротивление здесь у нас минимальное, происходит образование этого диоксида. Постепенно переходящего в этот порошкообразный кальцинированный свинец. То есть от решетки постепенно к центру. Пока полностью вся пластина не покроется вот таким цветом. Количество активной массы вот этого порошкообразного свинца в данной пластине рассчитана на 7 ампер часов то есть соответственно две таких пластины будут уже давать в два раза больше то есть 14 ампер часов вот. для эффективного снятия тока используются две отрицательные пластины с двух сторон это вид классический так я включил зарядку пошла зарядка пока в нашем аккумуляторе идет все по стандартной схеме то есть две отрицательные пластины и по центру одна положительная так идет зарядка по классической схеме положительная пластине подается плюс к отрицательному минус но со временем долгой эксплуатации с годами, как вы видите вследствие вот такого обильного газовыделения выделения кислорода вымывается активная масса и вы видели во что превращается положительная пластина когда мы Перейдем к смене полярности. То, что осталось от положительной пластины у нас будет минусом. И снимать ток с крайних двух целых отрицательных пластин, которые превратятся в положительно. И этим самым емкость у нас увеличится в два раза. Ну только отдача естественно как минимум упадет в два раза. Существует еще одна проблема аккумуляторов, из-за чего они приходят не годность, хотя не по сроку службы, но возможному неправильному пользованию, ну или заводскому браку, а также сульфатации по какой-то причине одной из банок. В таком случае ну, если представить стандартный аккумулятор, таких ячеек там будет 6, и какая-то банка отказывается работать. То в таком случае, так как у нас все открыто, вот мы заряжаем конкретно одну банку нашим 4 вольтовым электролизером. Точнее 4,2 вольта. Вот. Не обслуживаем например аккумуляторе это сделать практически невозможно но ну и не повредив корпус то есть придется снять скрывать крышку накидывать туда щупы какие-то или провода и заряжать разряжать то есть гонять вот такую банку и индивидуально то есть, заряжать, разряжать, тренировать вот такую банку в индивидуальном порядке. Что очень, конечно, неудобно и много времени занимает. Была такая проблема с какой-то банкой, или может с двумя банками, то они автоматически все у нас излечатся. Потому что при смене полярности мы стопроцентно разряжаем все банки, и заряжаю их наоборот, как бы форматируем аккумулятор, одновременно избавляя его от эффекта памяти. И вот от таких болячек отдельных банок, то есть все они у нас начинают заряжаться равномерно. Итак, для показательного эксперимента, я думаю, заряжать данный аккумулятор. хватит давайте посмотрим. его работу и характеристики так я сейчас отключу электролизер вот наша плюсовая пластина подключаем лампочку 37 вольта вот она у нас аккумулятор работает давайте измерим напряжение плюс минус к минусу вот 2 и 2 вольта идеальное напряжение одной ячейки теперь давайте давайте подключим эту лампочку ну, так как у нас аккумулятор вновь испеченный только начал подвергаться формовке емкость его пока еще не велика и при стандартной полярности дождемся полного его разряда то есть мы начинаем процедуру смены полярности для начала первое что необходимо сделать это к аккумулятору подключить нагрузку в виде лампочки и ждать полного ее затухания. Ну так, так как наш аккумулятор маленький и слабенький, то в принципе этого будет достаточно для обратной его зарядки. Но в случае с большими аккумуляторами, после того, как лампочка у нас полностью погаснет, необходимо еще продержать аккумулятор под нагрузкой в течение ну, лучше всего в течение примерно трех суток. А затем, в последующей методике, которую я расскажу, начинать зарядку аккумулятора уже в обратной полярности. Давайте подключим помощнее лампочку, чтобы ускорить процесс. Ну, вот, например, вот эту 12-вольтовую лампочку ватную вот видно оно светится слабым накалом и дождемся полной разрядки аккумулятора так мы разрядили наш аккумулятор теперь что необходимо сделать далее а далее нам необходимо через сопротивление желательно через ту же лампочку которую мы разряжали последовательно то есть здесь я накинул лампочку один провод на минус ну и соответственно второй конец лампочки я вставляю в разъем минусовой клеммы нашего зарядного устройства. Итак, мы полностью разрядили наш аккумулятор что теперь необходимо первое наше действие по смене полярности то есть у нас минусовые пластины крайние теперь станут плюсовыми через ту же самую лампочку которой мы разряжали аккумулятор в качестве сопротивления обязательно мы подключаем одним концом к минусовым пластинам концом бывшим минусовым пластином которого у нас станут положительными ну и соответственно плюсовую бывшую плюсовую пластину мы подключаем к минусу нашего зарядного устройства вот посмотрите загорелась лампочка это говорит о начале процесса смене полярности то есть основной ток у нас сейчас уходит в эту самую лампочку и идет зарядка аккумулятора наоборот. Вот вы видите, на минусовых пластинах начался выделяться кислород. То есть теперь наши минусовые пластины начнут превращаться в положительные. Ну и, соответственно, емкость увеличится аккумулятора в два раза. При этом наблюдается нагрев аккумулятора. Это нормальная реакция. Соответственно, нагрев зарядного устройства. Почему так происходит? Потому что у нас сейчас происходит борьба двух ЭДС, направленных друг против друга, то есть остаточное ЭДС старой полярности работает против новой ЭДС новой полярности. Вследствие этого получается короткое замыкание, но ну, не совсем, больше я это назову противодействием. И выполняем мы эту стадию до затухания нашего сопротивления, ограничителя тока в виде лампочки, пока новая ЭДС, электродвижущая сила, не станет преобладать над бывшей. И пока не повысится, ну, естественно, параллельно с этим, будет повышаться внутреннее сопротивление аккумулятора. И уже на второй стадии можно будет отключить лампочку и продолжить зарядку уже прямым током без ограничения нашего аккумулятора. Итак, наш аккумулятор продолжает заряжаться через лампочку. Но сила тока заряда ограничена этой пяти ваттной лампочкой ну, с учетом того что зарядная на коротком замыкании выдает примерно 3 ампера ну примерно током 100 миллиампер у нас примерно заряжаются аккумуляторы напряжение электровизера 4,2 вольта вот когда мы подошли к той фазе когда у нас лампочка горит вот таким тусклым тусклым накалом. То есть сопротивление уже достаточно внутреннее у нас выросло. И можно отключить лампочку и подключить напрямую к нашему электролюзюру, тем самым увеличив ток заряда и ускорить процесс заряда. все напрямую и продолжаем еще зарядку примерно в течение 20 минут. Ну и посмотрим, что у нас получится. Итак, мы подключили бывшую плюсовую к минусу зарядного и две бывших минусовых плюсов зарядного. И посмотрите, как уже на данном этапе меняется картина происходящего. На бывшей плюсовой пластине, которая теперь у нас минусовая, вот слабо выделяется водород и на минусовых видно вот уже активно выделяется кислород и идет преобразование минусовых пластин точнее активные массы порошкообразного свинца в диоксид свинца то есть наши минусовые пластины превращаются в плюсовые по центру у нас будет минус еще раз повторюсь за счет того что у нас теперь положительных пластин в два раза больше естественно и емкость аккумулятора у нас как минимум будет в два раза больше но при этом точка тока отдача станет в два раза меньше так завершается перепрорисовка нашего аккумулятора весь процесс можно представить в виде трех фаз. Это глубокая разрядка аккумулятора. Как видите, она абсолютно ему не вредит. Глубокий разряд аккумулятора вреден, вреден только в том случае, если аккумулятор стоит довольно продолжительное время. Но так как мы все эти фазы проводим относительно быстро, то никакого повреждения у нас не происходит и никакой сульфатации. После глубокого разряда. Итак, первая фаза мы разряжаем до глубокого разряда, до полного затухания лампочки. Разряжаем нагрузкой аккумулятор. Вторая фаза противодействия ЭДС. Это о чем я говорил уже раньше. Противодействие двух электродвижущих сил. Бывшей полярности и нынешней полярности, которые направлены друг против друга. Но ну, по-другому короткое замыкание. Вторую фазу фазу противодействия мы проводим в качестве уже заряда аккумулятора в нынешней полярности, уже смененной полярности через нагрузку, через лампочку, только ограничительно. И третья фаза заключения, заключительная, это дозарядка аккумулятора уже напрямую от зарядного устройства. Давайте выключим электролизер и смотрим, что у нас получилось. Ну, для начала посмотрим работу лампочки. 3,7 вольт. Вот даже две спирали одновременно. Одна у нас один ампер другая 500 полтора ми полтора ампера видно у нас все переполюсовалась и все заработало давайте проверим полярность и напряжение на клеммах так вот щупы подключены тем же образом чтоб там не было сомнений вот литий аккумулятор минус плюс вот со знаком плюс у нас показывает 4 вольта красный щуп к минусу со знаком минус то есть все у нас подключено все щупы правильно так смотрим наша вот она положительная пластина которая в центре с припаянным с припаянным к ней красным проводом и две минусовых пластины бывших подключаем по цветам все и смотрим 1,9 вольт со знаком минус у нас то есть мы сделали смену полярности аккумулятора то есть теперь у нас эта пластина стала отрицательная, а эти положительные. Вот со знаком плюс у нас показывает 1,8 вольт. Давайте теперь извлечем пластины и посмотрим визуально. И посмотрим. Изменилось что-нибудь ли визуально. Ну вот здесь вот наша отрицательная пластина, бывшая положительная. Можно наблюдать, что диоксид свинца, который был ярко выражен, начал. Вот эти рыжие пятна начали постепенно пропадать. Из грубого цвета ржавчины. Теперь вот такой светлый оттенок, и он начал исчезать. А на отрицательных, наоборот, активная масса стала ну вот, заметно постепенно рыжать. Вот ну, а вторая отрицательная пластина. Вот они, две у нас, с черными проводами. Вот можно видеть по краям вот этот рыжий цвет. И в середине на решетке. Он тоже присутствует. Хочу сказать сразу, что максимальная емкость. Наш аккумулятор с первой зарядки не наберет, так как сами видите, преобразование пластины идет постепенное. Преобразование сернокислого свинца в диоксид свинца и наоборот диоксида свинца в сернокислый свинец, как мы вот здесь видим. Вот эти дорожки из диоксида, как будто стираются. В автомобильном аккумуляторе пластины гораздо тоньше и более хрупкие. То есть то, что от них осталось, нереально вытаскивать, разбирать и по-новой собирать. Гораздо проще, ничего не вытаскивая, использовать вот эту целую активную массу отрицательных пластин в качестве положительных. И все, что осталось от положительных, в качестве отрицательных для приема тока. Пожалуй, это самый эффективный метод восстановления свинцово-кислотного аккумулятора. Так давайте перейдем к большому автомобильному аккумулятору. Итак, вот наш старый аккумулятор. Этому аккумулятору уже порядка 10 лет, он у нас самый старенький. Лампочка от него в среднем работает 3, если хорошо зарядить, с половиной часа максимум он у нас автомобильную лампочку светит. Ну то есть это совсем ерунда, это не емкость, и этого даже недостаточно, чтобы заводить двигатель. То есть это примерно 10-15 ампер-часов. Этот аккумулятор мы оставили специально для видео. Перед этим уже было успешно установлено подобных три аккумулятора, емкость которых, как и теоретически, возросла в два раза. Теперь этому аккумулятору предстоит пройти три фазы общего процесса смены полярности. Итак, показываю вам свою методику смены полярности аккумулятора. Вот установил я тестер на данный момент вот наша прессовая крема минусовая крема подключена соответственно к щупам тестера соответствующих цветов Вот 12,4 вольта на данный момент так что в первую очередь мы делаем для этого нужно будет сделать такую заготовку Обычная галогеновая лампочка автомобильная. Вот, Используем спиральку до дальнего света. Разряжать мы будем его мощностью 60 Вт. Ну, желательно, конечно, провода припаять контактам или использовать штатную розетку для такой лампочки. Иначе в этих местах провода будут сильно нагреваться и плавиться. Ну и, соответственно... Подключаем эту лампочку вот таким пустарным методом к нашему аккумулятору. И начинаем его разряжать для, для начала до полного затухания этой лампочки. Итак, наш аккумулятор продолжает работать в режиме первой фазы. Глубокий разряд ну лампочка уже работает около трех часов. Mm. На удивление последний раз хорошо зарядился. Еще не потухло. Вот, тут намного уже тусклее светит, но еще светит. Ну и теперь нам необходимо дождаться полного ее затухания. Затем через эту же лампочку мы начнем вторую фазу. Противодействие ЭДС, в качестве ограничения используя эту же самую галогеновую лампочку. Но прежде чем к этому приступить, пройдет как минимум трое суток. То есть после полного затухания мы лампочку не отключаем от аккумулятора, а в таком же потухшем состоянии аккумулятор у нас еще будет стоять трое суток до полного глубокого его разряда. Затем мы начнем вторую фазу противодействия ЭДС через эту же самую лампочку в качестве ограничителя тока. То есть у нас весь лишний ток будет уходить в лампочку, а необходимый, будет, а необходимый ток для электролиза будет проскакивать в аккумулятор. Ну, примерно таким образом. Итак, вернемся к нашему аккумулятору через 3 суток и приступим ко второй фазе. Ну а пока разряжается наш аккумулятор, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и смотрите продолжение в следующем видео. Пока!